Добрый вечер и добро пожаловать сегодня вечером в Такер Карлсон. Битва полов наконец-то закончилась после нескольких миллионов лет борьбы и раздоров. Мужчины одержали убедительную победу. Мы знаем об этом, потому что вчера отмечался Международный женский день. Именно в этот день мы, как мировое сообщество, чествуем женщин. Но если бы вы внимательно присмотрелись к женщинам, которых мы чествовали, то, возможно, заметили бы, что многие из них на самом деле не были женщинами. Они были неуклюжими чуваками. И это было не случайно. На самом деле, это был блестящий образец джиу-джитсу. Сун -су мог бы написать такую стратегию. Здесь у вас были мужчины, которые явно хитрее, чем кажутся, каким-то образом убедив множество в остальном самосознательных и высокообразованных женщин восхвалять их как живые образцы женственности. Подумайте о том, как трудно было бы продать это предложение. Я собираюсь украсть вашу личность, а затем вы смеете унизить неизменные характеристики, которые определяют вас как личность. А затем, когда я это сделаю, вы будете лучезарно улыбаться и аплодировать, а затем произнесете речь о том, насколько раскрепощенными вы себя чувствуете. Как насчет этого? Все это потрясающе. Это все равно, что наблюдать за розыгрышем, придуманным самыми пьяными и циничными братьями из Университета Алабамы во время завтрака с похмелья у Дени. Вы можете представить, как они все там в. В бейсболках обмакивают яйца и плюют в свои кофейные кружки. Я думаю, у нас есть девушки, которые на это клюнут. Ни за что на свете. Они никогда на это не купятся. Но они это сделали. Они купили это. На самом деле продать это было не так уж трудно. Либералы купятся на что угодно, если сочтут это модным и прогрессивным. И поэтому вскоре розыгрыш от Деннис в университете Алабамы дошел до Белого дома, где к нему отнеслись со всей серьезностью.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 Thank <laughs> you. Вы видели, как Тони Блинкен боролся с естественным желанием вздрогнуть, когда этот парень поцеловал его? В Международный день мужчин и женщин нельзя вздрагивать. Это может испортить задуманное послание аудитории, а именно, «Эй, дамы, знакомьтесь, вы не герой». Это тот парень, который смеется над вами. И они действительно приветствуют этого парня. Они хлопают в ладоши, как морские котики. И вы задаетесь вопросом, наблюдая за ним, неужели с феминизмом покончено? Давайте посмотрим, Пал Лерин. Да, с феминизмом покончено. Феминизм был разрушен и и разграблен Вест годами транс И если вы сомневаетесь в этом, обратите внимание, что все женские награды в наши дни, похоже, достаются мужчинам. Вот перед вами Ричард Ливайн, надевший адмиральскую форму с юбкой и ставший Женщиной Года по версии USA Today. Уильям Томас надевает цельный купальник и номинируется на премию «Женщина Годен Кау». Затем какой-то парень, называющий себя Фейсбук Е, был лауреатом премии «Женский день Херши» и так далее. Таким образом, мужчины забирают все призы, предназначенные для женщин, но это еще не все, что они крадут. Они также забирают то, что прогрессивные люди называют жизненным опытом. Так что любой желающий может надеть короткий топ, но настоящая разделительная линия — это биология. Только у настоящих женщин могут быть менструальные циклы, у «больше нет». «Все, что может сделать женщина, мужчина может сделать лучше». Таков лозунг движения трансгендеров, в том числе и судороги. Посмотрите на это. Речь идет о мужском объяснении. Это самое настоящее мужское объяснение. У одного парня-дамы в определенное время каждого месяца может немного болеть животик. Позвольте мне рассказать вам об этом и о том, что делать, когда это происходит. Это слишком забавно. Конечно, если у мужчин могут быть месячные, то по определению они тоже могут забеременеть. И именно поэтому нам нужен легальный аборт чтобы мужчин не загоняли в глухие переулки. Посмотрите, как объясняет профессор права Киара Бриджес. «Вы упомянули о людях, склонных к беременности. Может быть, это женщины?» Многие женщины, особенно женщины из СНГ, обладают способностью к беременности. Многие женщины из СНГ не обладают способностью к беременности. Есть также трансгендерные мужчины, которые способны к беременности, а также небинарные люди, которые способны к беременности. Так что на самом деле это не вопрос прав женщин – это проблема. Мы можем признать, что это влияет на женщин, но в то же время мы признаем, что это влияет и на другие группы населения. Эти вещи не являются взаимоисключающими сенатор Хоули. О, так значит, по-вашему, суть всего этого в том, в чем же тогда заключается суть дела. Поэтому я хочу признать, что ваша линия допроса носит трансфобный характер и подталкивает трансгендеров к насилию. Вы отрицаете существование трансгендеров и притворяетесь, что не знаете об их существовании. Я отрицаю существование трансгендеров. спрашивая вас, имеете ли вы в виду женщин, которые беременят? Вы верите, что мужчины могут забеременеть? Нет, я так не думаю. Вот и все. Вы отрицаете, что трансгендерам это нравится? Сколько времени эта женщина провела в северокорейском лагере для промывания мозгов? Как долго она колебалась бы, прежде чем убить вас? Совсем недолго. И вот она говорит сенатору Холли, прекратите защищать матриархат, сенатор. Аборт — это личное дело мужчины и его врача. Руки прочь от мужских тел. Аборт — это дело мужчин. Кстати, немедленно соглашайтесь. Итак, мы все говорили о том, что решение Добса означает для женщин, но оно также имеет значение для небинарных и трансгендерных рожениц. Поэтому я поехала в Атланту, штат Джорджии, чтобы услышать от одного трансгендерного мужчины о его опыте аборта. Значит, вы верите в то, что мужчины могут забеременеть и делать аборты? Да. Трансгендерные мужчины и небинарные люди действительно беременеют. До тех пор, пока у вас есть матка, у вас есть возможность забеременеть. И если вы считаете, что доступ к услугам по прерыванию беременности является стигматизирующим, когда вы представляетесь как женщина, представьте себе, каково это, когда вы представляетесь как настоящий мужчина. Я ценю то, что вы упомянули о том, что есть трансгендерные мужчины и небинарные люди, которые полагаются на услуги в области репродуктивного здоровья и абортов. Где-то в университете штата Алабама эти братья по братству бросаются в очередную яму и воют. Мы заставили их делать аборты только из-за мужского тела. Мы заставили их посмотреть видео, где какой-то чувак читает им лекцию о менструальных спазмах. Мы заставили их вручить мужчинам все женские награды и почувствовать себя при этом добродетельными. Это самый смешной розыгрыш на свете. Конечно же, он уничтожил целую категорию человечества, женщин. Так где же защитники женщин? Вы помните знаменитую фразу Глории Стейнин: Если бы мужчины могли забеременеть, аборт был бы священным таинством. Теперь она собирается провести в палате представителей слушания, на которых будет заявлено, что мужчины могут забеременеть. Так что Каданский, вероятно, голосует не за тех же людей, за которых голосуем мы. Но она единственный известный нам человек, который настойчиво отстаивал право женщин на существование. И мы благодарны ему за это. Она президент американского отделения Организации Международная декларация женщин, автор книги за отмену секса. Она присоединяется к нам сегодня вечером. Спасибо, что пришли. И мне жаль смеяться над этим, потому что это, конечно же, уничтожит саму цивилизацию. Но это просто удивительно, что все эти самосознательные, хорошо образованные люди говорят такие вещи, которые на самом деле являются огромным средним пальцем перед лицом женщин во всем мире. Это так. Это ужасно. Большое спасибо, что пригласили меня. Вручение награды за мужество мужчине в Международный женский день, конечно, ужасно и отвратительно для феминисток, в том числе и для меня, которые борются за права, частную жизнь и безопасность женщин и девочек. И кроме того, это не более ужасно, чем все остальное, что происходит с точки зрения уничтожения женщин и девочек во всем обществе. Мы все должны принимать мужчин, которые утверждают, что они женщины, либо просто говоря, что они женщины, либо проходя гормональное или хирургическое лечение, чтобы выглядеть, может быть, немного больше похожими на женщин. И мы все должны просто смириться с этим и идти вместе с ним. Я действительно хочу быстро оспорить ваше утверждение о том, что феминизм мертв. Я здесь для того, чтобы заверить зрителей, что феминизм еще не умер. Но в чем я соглашусь с вами, так это в том, что основные феминистские организации, организации, которые утверждают, что они феминистки, в том числе такие организации, как Планируемое родительство, Национальная организация по делам женщин и Национальный центр по правам лесбиянок, полностью уступили тому, что по сути является промышленным движением за права мужчин. Так что в этом я с вами соглашусь. Но среди нас представители левых политических сил есть те, кто кто называет себя радикальными феминистками, и мы не перестанем бороться за женщин и девочек. Неужели вы думаете, что среднестатистический человек в этой стране вообще не имеет права голоса по какому-либо вопросу? И это, я думаю, становится все более правдивым с каждым днем. Но неужели вы думаете, что среднестатистическая женщина расценивает это как оскорбление? Как мужчине, которому действительно нравятся женщины, это кажется самой оскорбительной вещью, которую я могу себе представить. Как вы думаете, воспринимается ли это именно так? Я согласна. И вы знаете, на днях я наткнулась на действительно интересный опрос, который показал, что люди, считающие себя либо очень либеральными, либо либеральными. Примерно от 70 до 75 процентов знают, что секс реален, знают, что секс не меняется. Поэтому, когда вы имеете в виду либералов, согласных с этим, вы, конечно, абсолютно правы в том, что демократическая партия настаивает на этом, и своего рода демократическая либеральная элита настаивает на этом. Но рядовые американцы из всех слоев политического спектра не согласны с этим. И да, я абсолютно уверена, что обычные среднестатистические американские женщины расценивают это как оскорбление. Однако они могут и не осознавать, что это не более оскорбительно, чем так называемое трансдвижение для женщин и девочек на протяжении многих лет. Совершенно верно. Совершенно верно. И я ценю ваши слова за это. Я знаю, что, наверное, это неестественный поступок прийти на шоу, но мы благодарны вам за это. Кадански, спасибо вам. Большое спасибо. Итак, вчера вечером мы поговорили с адвокатом, который представлял интересы подсудимого 6 января Джейкоба Ченсли, так называемого шамана канона. И адвокат сказал нам, что правительство, прокуроры по этому делу в нарушение Конституции скрыли оправдательные доказательства от него и защиты, чтобы отправить Джейкоба Ченсли в тюрьму на 4 года, где он находится сегодня вечером. Теперь мы показали вам эти доказательства на этой неделе. Это записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как федеральные офицеры водят Джейкоба Ченсли по Капитолию, как экскурсоводы. В какой-то момент они даже открыли перед ним дверь священного зала Сената и впустили внутрь. Таким образом, видеозапись убедительно доказывает, что Джейкоб Ченсли, каждое действие которого внутри здания снималось на видео, не совершил никакого уголовного преступления. И правительство скрыло этот факт. И поскольку они это сделали, средством массовой информации было позволено изображать Джейкоба Ченсли опасным террористом, который заслуживал того, чтобы его убили. Я думаю, что самое удивительное во всем этом – это просмотр видео, на котором в зале Сената стоит вооруженный полицейский а в канон шамана врывается парень, одетый как викинг. И он в основном разговаривает с ним. «Я наблюдаю за вами. Пристрелите его! Пристрелите его!» Как будто это так. Вы ворвались в Соединенные Штаты. Если бы он был одет, как Бен Ладин, вы бы застрелили его? представьте себе, чтобы такое сказали о ком-то, кого вы любили. Что же, теперь мы знаем, что администрация Байдена создала впечатление, что этот человек должен быть убит. А затем нарушила закон специально для того, чтобы разрушить жизнь американского гражданина и ветерана военно-морского флота Джейкоба Ченсли. Повторяю, сегодня вечером он останется в тюрьме. Вопрос в том, что будет дальше? Марта Ченсли, мать Джейкоба Ченсли. Уильям Шипли его адвокат, и они присоединяются к нам сегодня вечером. Марта Ченсли, большое вам спасибо. Позвольте спросить вас, на что это похоже. Кого это было в течение последних 26 месяцев – видеть по телевидению таких людей, как Стив Шмидт из проекта «Линкольн», призывающих к убийству вашего сына? На что это было похоже? Мне ужасно об этом говорить. Это ужасно. Я даже не могу, честно говоря, я даже представить себе не могу, как можно сказать это кому-то, кто только что вошел в открытые двери. Да. Не так ли? Каково это знать, что правительство США, администрация Байдена, скрыла эти доказательства и на основании этой лжи и преступления отправило вашего сына в тюрьму на долгие годы? Это меня расстраивает. Это очень расстраивает. Это должно было выйти два года назад. Это должно было выйти два года назад. Он невиновный человек. Все, что он сказал и сделал, правда. Он вошел в открытые двери. Его сопровождали по коридорам Сената. И одна из причин, по которой его сопровождали, заключалась в том, что он вызвался помочь им. Он сказал, что видел людей в Сенате и хотел бы помочь им всем, чем сможет. И именно поэтому, отчасти по этой причине его водили за нос. Это же совершенно очевидно. Мистер Шипли, спасибо, что присоединились к нам сегодня вечером. Итак, сегодняшнее шоу подтвердилось. Спасибо вам. Конечно. Сегодня мы подтвердили, что полиция Капитолия передала все видеозаписи, включая видео, которое вы только что видели с Джейкобом Чинселлером, вашим клиентом. ФБР сразу после 6 января. Таким образом, ФБР была эта видеозапись, и они скрыли ее от его первоначального адвоката в его защиту. Почему он до сих пор находится в тюрьме сегодня вечером? Это отличный вопрос. Извините, что я должна была сказать. Нет, я просто спрашивал здешнего адвоката по юридическому вопросу, как это так? Почему ваш сын все еще за решеткой? У Джейка было не так уж много вариантов после вынесения обвинительного приговора. Соглашение о признании вины, которое Альберту Уоткинсу говорил его подписать, лишало его всех прав на апелляцию. Поэтому у него не было возможности обратиться в окружной апелляционный суд, чтобы поднять какие-либо вопросы, связанные с его обвинительным приговором. У него были ограниченные права оспаривать действия Альберта Уоткинса в качестве своего адвоката. Когда я взялся за это дело, это была первая тема, которую я начал обсуждать с ним. Моя критика того, к чему его подговорил Уоткинс, Это было ужасное соглашение о признании вины. Это было бессовестное соглашение о признании вины. Я занимаюсь этим уже 35 лет. Я сразу понял, что Уоткинс сделал не так. Уоткинс не признал себя виновным еще до того, как правительство решило заявить, что оно подготовило все видео. Правительство в августе 2021 года все еще говорило судьям. Мы не смогли предоставить адвокатам защиты все доказательства. Поэтому, пожалуйста, не назначайте даты судебного разбирательства. Альберту Уоткинсу было все равно. Он убедил своего клиента принять предложение правительства и признать себя виновным. Таким образом он попал в небольшую мышеловку. Но теперь, когда мы знаем, что это была пародия, люди, ответственные за это, должны быть наказаны. Лис Ченни сегодня должна лишиться работы профессора университета Вирджинии. Она знала об этом. Она разрушила жизнь человека. Но как вам теперь вытащить Джейкоба Ченсли из тюрьмы? Мы как раз рассматриваем этот вопрос. Я не уверен, что есть простое решение. К этому есть нелегкий путь вернуть дело на рассмотрение судей Ламберта в здешнем окружном суде и добиться, чтобы он пересмотрел свой приговор. Во многих отношениях это запрещено процедурно. Нам придется придумать творческий способ вернуть его обратно судье Ламберту. Честно говоря, я думаю, что судья Ламберт может быть немного недоволен тем, что правительство представило несколько видеозаписей при вынесении приговора, чтобы представить его в наихудшем свете, как они описали его в суде, как лицо восстания, жестокое. А затем судья Ламберт, честно говоря, вынес ему приговор, о котором Альберту Откинс договорился. Срок наказания, предусмотренный соглашением о признании вины, составлял от 41 до 51 месяца, и судья Ламберт дал ему 41 месяц. Но я не думаю, что судья Ламберт сегодня, вероятно, думает, что он видел все, что ему нужно было видеть, когда он принимал это решение. Да, насколько я понимаю, это просто открытая и закрытая пародия. И желаю вам обоим удачи в освобождении этого несправедливо осужденного человека из тюрьмы. Марта Уильям Шипли, адвокат, большое вам обоим спасибо. Спасибо вам, Такер. Большое вам спасибо. Я действительно ценю вас. Спасибо вам. Война на Украине еще не подходит к концу. Никакого мирного соглашения на горизонте не предвидится. Она набирает обороты. Зеленский только что выступал по CNN с требованием истребителей F-16. Тем временем они все еще лгут о том, что случилось с трубопроводом «Северный поток». Администрация Байдена взорвала его, и ситуация изменилась. После перерыва мы получили обновленную информацию обо всем этом от Челси Габбард. Возможно, вы помните, что когда он был президентом, а это было несколько тысяч лет назад, Дональд Трамп приказал вывести американские войска из Потому что зачем американским войскам находиться в Сирии? То, что вы президент, еще не означает, что вы имеете право контролировать вооруженные силы. Нет, это не так. Поэтому американские войска остались в Сирии. В чем причина? Совершенно непонятно. Итак, на этой неделе конгрессмен от Флориды Мэтт Гетц, который представляет, возможно, больше действующих военнослужащих, чем кто-либо другой в Конгрессе США, представил резолюцию о возвращении этих войск домой в течение шести месяцев. Резолюция, конечно, провалилась, но она получила поддержку 56 демократов и 47 республиканцев, что, по-моему, является небольшим улучшением. Мэт Гетс присоединяется к нам сегодня вечером, все еще борясь с ветряными мельницами. Конгрессмен, большое вам спасибо, что пришли. Я не уверен, что большинство американцев знают о том, что у нас есть войска в Сирии. Почему у нас есть войска в Сирии? Вы разобрались в сути этого вопроса. Ну, если вы верите как демократам, так и республиканцам, которые вели дебаты против моей резолюции, то разрешение 2001 года на применение военной силы против Афганистана и людей, которые были причастны к нападениям 9/11, по их мнению, фактически оправдывает присутствие войск США в Сирии в 2023 году. Году. Похоже, они думают, что этот документ является глобальным разрешением для каждой неконсервативной фантазии попытаться превратить эти отчаянные места в джефферсоновские демократии. Объединив песок, кровь и арабское ополчение, реальность совсем иная. В серии Ираке мы фактически финансировали значительную часть ИГИЛ, предоставляя оружие и обучая некоторые из этих организаций. А затем наблюдаю, как они меняют свои союзы быстрее, чем зыбучие пески. Соединенные Штаты Америки не являются ближневосточной державой. Мы являемся Атлантической державой. Мы являемся Тихоокеанской державой. И то, что мы попытались сунуть нос в дела Ближнего Востока, я думаю, обернулось катастрофой для моего поколения. Она охватывала несколько президентских сроков. Я собираюсь продолжать добиваться голосования в Конгрессе, чтобы вернуть наши войска домой из этих отдаленных мест, где миссия также не ясна, как и в Сирии. Да. Может быть, нам следует начать с четко определенной миссии, в которой есть конечная цель, с которой мы все можем согласиться. Это было бы отправной точкой. Что вообще означает окончательное поражение ИГИЛ? Они даже не знают. Но они готовы послать туда американских сыновей и дочерей? И это неискренне. Это неправильно. Да, все от этого богатеют. Мэтт Гейтс из Флориды, большое вам спасибо. Спасибо вам, Такер. Тем временем администрация Байдена в течение двух лет делала все возможное, чтобы разжечь Третью мировую войну, начавшуюся в Восточной Европе. И этот план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 Тулси Габбард, большое вам спасибо за то, что продолжаете привлекать к себе внимание. Просто невероятно, что никто не обращает на это внимание. Это действительно так? Это действительно так. В Нью-Джерси произошло нечто совершенно удивительное, действительно замечательное. Стадо овец сбежало. Вот вам довольно интересная история. Их не так уж много. Мы обыскиваем все вокруг, чтобы найти их. Так вот, в прошлом месяце люди, проезжавшие через Паттерсон, штат Нью-Джерси, заметили нечто странное. Поблизости бродили семь овец. Они только что сбежали со скотобойни. Позже полиция собрала всех. Овец. Овцам не разрешается бродить по шоссе в Патерсоне. И вот вам счастливый конец. Эти овцы не вернутся на бойню. Это похоже на то, как если бы веревка палача оборвалась, и вы были бы свободны. Так что сейчас овцы находятся в приюте для животных Скайленс в округе Сассекс, штат Нью-Джерси. Джон офицер по контролю за животными. Майк основатель приюта Скайлендс и организации по спасению животных, и они присоединяются к нам сегодня вечером. Большое вам спасибо, ребята, что пришли. Итак, офицер, первый вопрос к вам. Если хотите, Хотите, что вы видели? Что делали эти овцы, когда вы их задержали? Такер был где-то около 6 часов утра. В полицейское управление Паттерсона поступали звонки в службу 911. По городу бегали овцы, и мы добрались туда. Это было невероятно. У нас было три овцы, пойманные в ловушку в одном месте. Одна овца была убита Данкин Донатс, а другая Стиви Матрас. И достать их было нелегко, потому что они весили около 200 фунтов каждая. Но как только они сбежали со скотобойни, они больше никогда туда не вернутся. Они направляются в святилище. В итоге у нас получаются две овцы. Мы сажаем их обратно в две полицейские машины и сопровождаем в приют для животных, включив свет и сирены на всем пути до самого приюта. Мы вернулись и спешим к другим, и вы должны были это видеть. Это было что-то невероятное. Если бы я мог просто очень быстро выделить овец в у нас на второй место. Что он заказал? Я думаю, это были сливки, сахар для легкого вина и, возможно, рогалик. Да, я думаю о крикерах, но я не удивлен. Майк, вы хороший человек, что взяли этих овец. Они спасены. На что теперь будет похожа их жизнь? Такер, вы на это смотрите? Это наша овчарня. И у них здесь большое поле. И они смогут прожить свою жизнь, и, надеюсь, вы знаете, скоро умрут от старости. Да, они делают все, что им заблагорассудится. Как вы думаете, есть ли у них хоть какое-то представление о том, насколько им повезло, сравнивая свою жизнь с жизнью их соотечественников на скотобойне? Они довольно удачливые овцы. Вот что я вам скажу. Они уделяют внимание лучше, чем мы думаем. Они здесь всего пару дней, и мы только что получили разрешение впустить их сюда вместе с другими нашими овцами. И вы уже можете видеть, насколько они успокоились. Они знают, что теперь, по крайней мере, они в безопасности. Дело в том, как другие овцы обращаются с нами, в том, как они подходят прямо к нам, и все такое. Эти ребята учатся этому у них. Очень быстро, Джон, для овец, который смотрит шоу сегодня вечером. Есть какое-нибудь представление о том, как эти парни выбрались со скотобойни? Я не знаю, что произошло, но они, вероятно, открыли грузовик, и парень не следил за тем, что он делал. И овца сказала, наверное, сейчас. И как только я доберусь до них, они обязательно проедут мимо Майка. Вы, ребята, такие замечательные. Вы заставляете меня гордиться тем, что я американец. И это такой важный момент. Если вы видите возможность, воспользуйтесь ею. Вы можете расстаться с Майком. Спасибо вам. Рад видеть вас обоих. Спасибо вам. Спасибо вам, сэр. Итак, из всех историй, которые мы освещаем, файлов Твиттера, то, что мы узнали из архива Илона Маска в Твиттере, действительно является одним из немногих, которые уцелеют. Это, пожалуй, самое значимое журналистское расследование на моей памяти. И этот журнал совершенствуется на самом высоком уровне федерального правительства в координации с компаниями социальных сетей для подавления инакомыслия, чтобы положить конец первой поправке к свободе слова. Сегодня судебный комитет Палаты представителей провел слушание по этой истории. Конгрессвумен Стейси Пласкетт воспользовалась чтобы напасть на двух журналистов, стоявших за файлами в Твиттере, Мэтта Тайби и Майкла Шолленбергера. Республиканцы привлекли двух публичных писцов Илона Маска для публикации тщательно отобранных, вырванных из контекста электронных писем и скриншотов, предназначенных для продвижения выбранного им повествования. Избранный рассказ Илона Маска, который сейчас повторяется республиканцами, потому что республиканцы думают, что эти свидетели расскажут историю, которая поможет им в политическом плане. Дело не только в том, какие данные были предоставлены этим так называемым журналистам до населения. А теперь, господин председатель, я не преувеличу, если скажу, что вы вызвали к себе двух свидетелей, которые представляют прямую угрозу для людей, выступающих против них. Просто невероятно, что такой фашист мог оказаться в Конгрессе США, выступая в Конгрессе за цензуру. Это выходит за рамки дозволенного. Майкл Шеленбергер, один из журналистов, который предоставил нам эту информацию. Она является основателем общественного мнения. Он присоединяется к нам сегодня вечером. Майкл Шеленбергер, большое вам спасибо, что пришли. В этой истории так много интересного. Мы могли бы потратить на это три часа. Наверное, так и следует поступить. Но как вы отреагировали на подобные заявления в Конгрессе США? Действующий член Конгресса сказал это? Это было очень тревожное событие, Такер, как вы отметили. Вот оно что. Затем они потребовали сообщить, кто были наши источники, которыми мы, конечно же, не пожелали с ними делиться. И здесь важно помнить контекст. Мы показывали здесь, что это выходит далеко за рамки обычной цензуры в Твиттере, где вы теперь обнаружили промышленный комплекс цензуры, который включает в себя финансируемые правительством организации, которые проводят спонсируемую государством цензуру, и в него входит Министерство внутренних дел. Это агентство внутренней безопасности Министерства внутренних дел. К нам подключено ФБР. Сейчас они работают с Национальным научным фондом над выделением грантов на сумму 40 миллионов долларов для создания небольших центров цензуры в университетах по всей стране. И все это делается во имя борьбы с дезинформацией. Но на самом деле они распространяют дезинформацию, распространяют теории заговора, как мы видели. Они делают с Россией. Что касается русских ворот, то это розыгрыш русских ворот. Мы видели, как они распространяли теории заговора вокруг ноутбука Хантера Байдена. Сейчас они добиваются широкого использования искусственного интеллекта для цензуры точной информации. Сейчас мы видели, как Facebook и Twitter улечили в цензуре точной информации о вакцинации против коронавируса, потому что они опасались, что это приведет к колебаниям в отношении вакцинации. Так что эта история действительно эволюционировала. По этому поводу можно сказать гораздо больше. Мы все еще открываем для себя много новой информации. Но то, что вы в основном видите здесь, это рост коммерческой индустрии цензуры, финансируемой американскими налогоплательщиками для цензуры реальной информации, и это, по сути, означает переход государства национальной безопасности от психологических операций, которые они проводили за рубежом, к Соединенным Штатам, используя точно такую же тактику воздействия на американский народ, которую они использовали за рубежом. Это грандиозный скандал. В ближайшие недели месяцы в этой истории будет еще много интересного. Но в то же время это просто выпиюще незаконно. Это противоречит закону. Это преступление. Это противоречит Конституции Соединенных Штатов. Билю о правах. Почему до сих пор никто не был арестован за это? Я не понимаю. Мы все. Все просто случайно наткнулись на это. Сначала мы не могли понять, почему Министерство внутренних дел, ФБР и все остальные сотрудники Белого дома вмешиваются в ваши дела и предъявляют требования к платформам социальных сетей подвергать людей цензуре. А потом мы поняли, что на самом деле все было очень хорошо организовано. Все было скоординировано. Различные аналитические центры предпринимали усилия, чтобы настоять на том, чтобы репортеры должным образом не освещали историю с ноутбуком Хантера Байдена, заранее подготовив ее. Это невероятно хорошо скоординировано. Это очень шокирует. И вы абсолютно правы. Правительство США не может посягать на право медиакомпаний защищать свободу слова вы не можете нанять кого-то для проведения цензуры. Так что этот подряд, заключение контрактов с организациями на деньги налогоплательщиков для проведения цензуры абсолютно незаконен. Нам это обещали. Со многими людьми, с которыми мы встречались сегодня в Конгрессе, мы обещали разобраться в этом деле. Мы должны ликвидировать промышленный комплекс цензуры и ликвидировать его до того, как это действительно подорвет всю нашу демократическую систему. Да, это преступление. Все это, очень это просто. просто. И мы так ценим вашу журналистику. Как всегда, Майкл, спасибо вам. В экономике происходят всевозможные странные вещи. Вы не знаете, к чему они приводят. Является ли это признаком чего-то ужасного или нет? Но мы считаем своим долгом донести их до вас и сделать из них то, что вы хотите. Сегодня на рынке наблюдается крупная распродажа, подпитываемая банками. У крупных банков плохие новости. Чарли Гаспарина присоединяется к нам следующим, чтобы объяснить, что мы должны об этом думать. Потеря веса может оказать огромное влияние на вашу жизнь. Я в этом убедилась. Я пережила это на собственном опыте. Худейте с помощью крупнейшего и лучшего предложения Nutrisystems со скидкой 50% на 50% в месяц на наши продукты Просинг Shapes. Действуйте прямо сейчас и получите шейкер бесплатно. Но подождите, подержите все в руках, чтобы начать работу. Мы не Украина, поэтому очевидно, что администрация Байдена не уделяет сверхпристального внимания американской экономике, но мы стараемся следить за этим. И мы заметили, что сегодня произошла крупная распродажа акций после того, как банк ЭВБ Феншл, ориентированный на технологии, объявила крупной продаже акций. Почти похоже на ограбление банка. Акции банка Силиконовой долины упали на 60%. И поэтому мы хотели поговорить с Чарли Гаспарина, Чарли Гаспарина, из Fox Business и старшим корреспондентом, чтобы узнать, должно ли это вызывать какое-то беспокойство. Чарли, большое спасибо, что пришли. Я определенно испытываю некоторое беспокойство. Да, я скажу вот что. Здесь есть две истории. Очевидно, есть местная история о банке Силиконовой долины, который нуждался в капитале, столкнулся с огромным выводом средств из компании Силиконовой долины и был вынужден продать свой портфель казначейских ценных бумаг, стоимость которых сейчас упала из-за повышения ставки ФРС. Это единственная история-микроистория. История с канарейкой в угольной шахте тоже вышла в свет, что привело к сегодняшнему снижению индекса дауна на 500 пунктов. Дело в том, что банки в целом хранят казначейские ценные бумаги, которые они по сути накопили во время всего повышения процентных ставок ФРС. И всех сумасшедших расходов администрации Байдена, они хранят эти вещи, и теперь, когда вы повысили ставки ФРС, они стоят намного меньше. Итак, если посмотреть на балансовый отчет JP Morgan, Американского банка, и пройтись по списку всех банков, которые сегодня продали акции, то у них обесцененные балансы. Значит ли это, что завтра у нас будет банковский кризис? Я так не думаю. Это казначейские облигации. Это не сумасшедшие ценные бумаги, обеспеченные ипотекой, как у нас было в 2008 году. Это показывает вам, что экономика действительно структурно испорчена. Вы знаете, вы не можете печатать и тратить столько денег, сколько у нас есть, и при этом не испытывать диких потрясений в экономике, в том числе на банковских балансах. В том числе на плохих вещах, которые идут вниз. И мы должны отметить, что это кредитор из Кремниевой долины. Обычно считается, что технологический сектор является великим процветающим местом. Прямо сейчас он разрушается. Опять же, канарейка в Шахте. Банки также подвержены этому в Нью-Йорке в крупных финансовых центрах. Так что вы могли видеть, как эта ситуация может выйти из-под контроля. И опять же, президент может встать там и продолжать говорить о том, как все здорово. В этой экономике существуют глубинные, реальные глубинные проблемы, и вы знаете, мы начинаем видеть, как они постепенно разыгрываются в подобных эпизодах. Заголовок гласит, законы природы все еще действуют. Вы правы. Вы не можете напечатать что-то и сделать так, чтобы это не стало товаром, который теряет свою ценность, и именно это мы и сделали с американским долларом. Совершенно верно. Очень красиво сказано. Чарли Гаспарина, большое вам за это спасибо. Таким образом, мы живем в эпоху, когда худшие, кажется, находятся на постоянном подъеме. Они становятся пресс-секретарями Белого дома, самые тупые из нас, а лучшие терпят сокрушительное поражение. И мы считаем, что Саймон Атиба один из лучших. Он один из очень немногих журналистов в зале брифингов Белого дома, который задает реальные вопросы. Он лучший репортер из Африки в Вашингтоне. И за это его ненавидит. Зеленый Жан-Пьер избегает его уже несколько месяцев. Месяцев. Теперь Саймону Атибе стало известно, что его увольняют из ассоциации корреспондентов Белого дома, которая контролирует доступ к брифингам в Белом доме. Это своего рода шокирующая новость. Он присоединяется к нам сегодня вечером. Саймон, мне жаль слышать эту новость. Я потрясен ею. Как вас могут выгнать из ассоциации корреспондентов Белого дома? На каком основании? Хорошо, спасибо, что пригласили меня, Говорун. Спасибо, что пригласили меня на шоу. И спасибо, что опубликовали видеозаписи 6 января, которые показывают, что у нас не было полной истории. И я просто хочу поблагодарить вас лично за это. Конечно же. Поэтому Ассоциация Корреспондентов Белого Дома решила, что я того не стою. Я не должен быть членом Ассоциации. Они отрицают, они отказываются продлевать мое членство. Они пытаются помочь пресс-секретарю Карин Жан-Пьер, потому что, когда вы поступаете правильно, когда вы задаете правильный вопрос, они пытаются заставить вас замолчать. Они пытаются подвергнуть вас цензуре. И единственное, что они сейчас со мной делают, это пытаются наказать меня за то, что я пытаюсь быть настоящим журналистом. За то, что я задаю вопрос, который действительно волнует американский народ. И это позор, это позор. И президенту Ассоциации корреспондентов Белого дома Тамари Кит, которая работала в НПР, Финансируемые государством организации средств массовой информации должно быть стыдно за себя. Ей должно быть абсолютно стыдно за себя. Итак, вы, корреспондент НПР, его фальшивый репортер, вступаете в сговор с пресс-секретарем Белого дома, чтобы заставить единственного парня в комнате задавать настоящие вопросы. Именно это вы и хотите сказать. Да, именно так. Когда вы поступаете правильно, когда не присылаете вопросы заранее Карин Жан-Пьер, она совершенно некомпетентна. Она даже не может ответить на элементарные вопросы. Она много лжет. Она неоднократно лгала о секретном документе и о других вещах. Когда вы задаете эти вопросы, когда вы настаиваете на правде, они заставляют вас замолчать. Я никогда не поверю, что это могло случиться со мной в Соединенных Штатах. В Африке, когда мы смотрим снизу вверх на США, мы видим маяк света, маяк совершенства, маяк свободы слова. Но вот я здесь прямо в Белом Доме, в самом могущественном доме в мире, подвергаюсь цензуре, подвергаюсь наказанию со стороны Тамары Кейт из ЗНПР, ВАКа, которая совершенно некомпетентна и вступила в сговор с Белым дома, чтобы наказать кого-то, кто поступает правильно. Это невероятно. Государственная телекомпания NPR сотрудничает с государством в том числе и для того, чтобы ограничить свободу слова. Просто мне интересно, будет ли корреспондент NPR освещать эту историю в средствах массовой информации. Мы благословлены вашим присутствием на шоу. Спасибо вам, и я сожалею.